Всем привет, с вами Рок. Сегодня мы продолжаем проходить Stalker Detail. В прошлую серию мы подзаработали. Приобрели себе детектор аномалий. Также его надо желательно установить. Так, сейчас посмотрим, дают ли нам какие-нибудь задания. Задания на убийство бандитов я не беру. ППШ. Очень редкое оружие. Так, короче, ты долго да. еще молчать будешь? По заданиям все достаточно уныло. Значит, отправляемся с кордона на болото, господа. Ключ от гостиницы по лесе у нас уже есть. Гостиница это находится в припте. В одной из комнат будет, так сказать, то, что нам нужно. Минит стрелка, по-моему и коды дешифровки генератора по должны быть там так что нам пока добраться до припти вообще никакой возможности так что наша сейчас первоначальная задача это заработать Чем больше тем грантомет не нужен уже у него ужасное состояние, его нельзя продать, к сожалению. Так, переходим. Переходим на локацию. И будем искать артефакты на этой локации. Так. О, новые задания, смотрите. Чес. Ключ, координаты. Хм, да, доктор. Исследовать лаборатории. Фу. Да. Исследуем сейчас. Исследуем. И вот мы получили задание. И наша задача, как я понимаю, это исследовать лаборатории. Все. Которые мы только сможем исследовать. Как делал это до нас, Стрелок? Ну вот, у нас уже появилась цель. Но в лаборатории очень неприятное место. Очень неприятное место в лаборатории. Ничего. Ладно, не буду зацикливаться на данной какой-то мелкой локации. Найду здесь максимум какую-нибудь вату, не знаю, нить. Посмотрю пару единиц. Все. Ну, уголь патроны тоже неплохо но прямо защищать ее всю не хочу сейчас доберемся до чистого неба до наших так сказать партнеров я еще собираюсь благодаря науку авторитет развивать отношения с бандитами у них очень прибыльные задания посмотрим хотя и с чистым нелом договориться было бы неплохо так что посмотрим что у нас получится вообще договориться с кем то так. ну да это место считается, типа, диплоят артефакты. Но, конечно же, их здесь не будет. Обидно. Так, может, пробежимся здесь? Что-то будет. Нет. Эх, очень жаль, господа. Так бы могли бы получ... собрать первый артефакт, от него уже получить несколько тысяч и уже, только заработаем 1020, не знаю, лучше заработать вообще на данной локации 1100. Потом взять просто, пойти на такую локацию, как бар. Обвести там мирный договор с наемниками. Ты не в себе что ли? Так, есть работа. Пять штук древесного угля. Есть что на примете еще. Может. Быть... Вон старший стоит. Так, ты к нему обращайся. Если нужно что, спрашивай Хорошего у главного. У него. Неплохое, знаете, для чистого неба. Я бы назвал это неплохим типалном у них. Иначе не здесь. По крайней мере, вначале уже сильнее бандитов. Так. Что-то я случайно, в смысле, сбился. Так, теперь... Теперь у нас... Интересная толка кстати, под хему. О, бандита. Переходи, бугрупа уже катайся, а мои не казенные. Так. Так, можно менять задание? Ну, блин, мясо, все, Четыре штуки, блин. Одного не хватает только. Да. Обидно получается. Даже очень обидно. Вот был бы... Од еще один кусок мяса, могли бы денег заработать прилично. Слушай, а с ним поторговать можно? Я Дороже, бы просто... я убрал. Вытер голубил у него кусок мяса. А нет, вот. Обидно. Даже очень. Так. Ну вот, база чистого неба. В принципе, дорога к ней простая. Вот эти только кусты очень неудобно проходить. И понимаю, зачем их здесь так много. На постоянной основе. Ну ладно. Не будем вдаваться в подробности. Так, задание. Аптечка. Нет. У меня есть две тысячи. более выгодные задания. Аптечка опять. Почему задание на аптечку только дают? Так. Очень редкое оружие. Ну не совсем, но аптечка да бинт все хорошо уже давайте бинт больше Дебил? у них ничего нет так бандитами нет матера по Бандиты. Слепо, слагоны. Хорошо. Два задания мы взяли. Матерый кабан. Это я все продал, так что с кабаном у нас будут особые проблемы, как я понимаю, в будущем. Но пока у нас данные проблемы нет, и уже хорошо. О, блин. Остановись. Эй ты! Заснул что ли? Документы отлично. Где они? Аграпром. Агропром это место опасное. Из за большого количества псов и Медицинская помощь. Не требуется мне пока. Деактивный фон, хотя он не достаточно высокий. Ничего от радиации у меня нет. Она будет хп восстановить. Здесь. Там за 1500, по-моему. И скупить у него одну вещь, которую записали самогон 800. Жаль, они не пор... какое-то сырое мясо также ему надо продать это щитовину уже за, за большую сумму так мясо плоти клюв вороны все идем выгоняем радиацию тем самым авиация будет уменьшаться. У этого врача идем к нему. Давайте здоровье. Восполним себе, так сказать. чтобы быть Я готовым. буду очень рад, если мои выводы окажутся полезными для всех. Нас. Теперь 350 mm. мало. 50 маловато. При... Так. Что можно взять за 350? Тут 480. Ладя хм. протектор я не отдам. Надо взять спальный мешок, но ну, надо сделать тайник. Давайте сделаем тайник. Сейчас Вопутного я ветра. пытаюсь показать место, которое, по-моему, нельзя никак ботом, по крайней мере, бутать. Работает, я проверял вроде бы. Вроде бы работал по крайней мере. Так, это из-за самогона этот эффект был. Тут нужен активный уголь, это а навряд ли так нормально запрыгнут. Также предупреждаю, что может рюкзак провалиться под текстуры. Так. Цифра 1, И берем. Скидываем туда тоз, скидываем туда пистолеты, абсолютно все. Хотя этот PM можно было оставить и зарядить остальное скидываем документы ключ нам пока нужен он по заданию так что его не выкинешь патроны мясо мясо оставим она ничего не весит уголь весит да оружейные патроны еще оружейные патроны это нужно от радиации раз отлично очень удобное место убежаем, будем идти на мужч matt но будем делать card это, кажется, по ночи. Так, тут задание было. Музыкант из тебя процеду Еще тот. 305 ладно. Все равно неплохо. Может наткнемся на аномалию какую-нибудь. Сможем добыть артефакт. Но это уже после того, как разберемся с кабаном. Так. Так. Вот мы добрались до насосной станции. Были мы здесь, добрались сюда. Посмотрим. Что здесь Давай есть. Давай шуток. Прячь оружие. Что вы? Одиночку. Задание. Энергетики нет. Я бы и сам энергетики использовал бы, если бы они были, чтобы быстрее перемещаться. Я считаю, быстрое пищи перемещение это здесь основное, потому что если ты медленно ходишь, ты находишь гораздо больше проблем, чем если ты бегаешь быстро. Такое. Молоток есть, Мосинка есть. Думаю, кабан будет не один. Сначала надо будет убить каких-нибудь мелких. Ну, не мелких кабанов, а обычно. Потом убить само... самого кабана. Жаль, я не смогу его поутать. За то, что нужен более качественный нож. Бронебойник какой-то кабан. Я не вижу его. ну да, он самый черный матерый типа. вот Кабан. Блин, на в воду, в воду они не заходят. Заряжаем все. Да. Отлично. Я сзади него сохраняемся. Вс, он ранен. Призвать корона мне не имеет смысла. Потому что О, это не главный, кабанный у меня нет нужного ножа. Поэтому.. Опа, если выкрал мои кадры, вс. Кабан, который крадет FPS. Да. Ну тут однотипно. Все, добираемся. Я постараюсь подойти ближе к аномалиям, чтобы посмотреть, есть ли у них артефакты. Так, господа, я знал, что здесь находится аномальное поле. Вот аномалия. И вроде бы она здесь должна быть не одна, да, не одна. отлично аккуратненько темнеет уже паут вообще ничего детектор молчит не молчит поиск артефактов ту сторону в этом аккуратно главное Ну, вот я на нем прям стою <звы> вот на вижу отлично первый артефакт засвал. первый просто красиво тут еще по моему здесь аномальная зона есть нет Ух, уже темнеет. Если пере... пробежать так, чтобы сократить. Не хочу ночью возвращаться. Но уже она наступила. Блин, ничего не видно. Да, атмосферненько так, темно нагнетает. Тут она дает эффект нарастающей радиации. Это не может не огорчать, конечно. Но все-таки. Интересно, сколько она стоит? И сколько мы получим за кабана. У нас сейчас бежать 30 рублей. Нам, как я говорил, уже было 110. Это вполне возможно сделать на данной локации. Но и задерживаться на локациях очень нехорошо, так сказать. Постоянно топтаться на одном месте. Но эту локацию я считаю более-менее лутовым. Всегда есть луты здесь. Мутанты и всегда есть, и всегда есть артефакты. Что не может не радовать. Поэтому эта локация просто идеальна. На ней иногда лучше просто посидеть, поднакопить денег, а потом уже неплохим бронежилетом или хотя бы с неплохим запасом денег отправиться в какой-нибудь какой группировке по типу долга бандитов, того же, тех же наемников, потратить деньги на качественное снаряжение. Так, сохранимся. И смотрим, сколько мы учим за каждый. 5000. Вот, да. А за артефакт тоже 5000. Джини и Че бороды. Нужен. Но тут... Антиродина. Так, теперь. 13 тысяч рублей. А нам и некуда тратить эти деньги. По-ой. Серьезно, нету не возвращ... тратить. Так, пока отдашь. Угу. Ну да, серьезно нечего купить. Да. Ничего нужно, точнее. Ничто... Не то, чтобы вообще ничего не зеркало. А ничего то, что мне нужно. Ну ладно. На этом Доброй серию, господа, дороги. будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.